Он дает возможность открывать и закрывать ордера как с помощью торговых кнопок на панели, так и прямо с графика. Для использования данного инструментария нам понадобится непосредственно график торгового инструмента, по которому мы будем торговать. Кнопка включения Chart Trader находится на верхней панели меню графика. Я нажимаю на нее и мы видим, что справа открылся торговый модуль. Данный модуль можно разделить на 5 секций. Первая секция – торговые кнопки. Здесь вы можете открыть и закрыть позицию, выставить отложенные ордера, перевернуть позицию, а также отменить ваши отложенные заявки. Давайте разберем каждую из этих кнопок. Buy Market – это рыночная покупка. Sell Market – это рыночная продажа. Buy Ask – это выставление лимитной заявки на покупку по лучшей цене предложения. Sell Ask это выставление лимитной шорт заявки по лучшей цене предложения. Данная кнопка, как и следующая кнопка BuyBit, исключают совершение сделки с проскальзыванием. Нужно понимать, что открытие позиции рыночным ордером Buy Market или Sell Market вам гарантирует открытие позиции, но не гарантирует цену открытия. Особенно это касается инструментов с высокой волатильностью. Следующая кнопка BuyBit. Это выставление лимитной лонг заявки по лучшей цене спроса. Sell Beat ⁇ это выставление лимитной short заявки по лучшей цене спроса. Cancel Beats ⁇ это удаление отложенных лимитных заявок на покупку. Cancel Ask ⁇ это удаление отложенных лимитных заявок на продажу. Cancel All ⁇ это удаление всех отложенных ордеров. Следующая кнопка ⁇ Reverse. При нажатии на эту кнопку закроется существующая позиция и откроется позиция в обратную сторону того же размера. Произойдет это путем отправки противоположного ордера двойного размера. То есть если у вас открыта позиция на покупку в размере трех контрактов, то нажатием данной кнопки вы отправите рыночный ордер на продажу в размере 6 контрактов. И осталась в этой секции еще одна кнопка «Close». Close – это закрытие текущей позиции и удаление всех отложенных ордеров. Перейдем к следующей секции модуля. Это информационный блок. В этой секции отражается информация об объеме, размере и результате открытой позиции. В области PNL мы можем видеть результат открытой позиции. Вы также можете изменить тип отображения PNL. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши на области PNL. При нажатии будет происходить переход в другой режим отображения. Здесь можно включить следующие режимы. Это PNL в деньгах, в процентах, в тиках, а также есть возможность отключить отображение PNL. Flat – это размер открытой позиции в контрактах или лотах. Знак показывает направление открытой позиции. Соответственно, плюс – это long, а минус – это short. Entry – это цена открытой позиции. Если позиция набиралась частями, то есть открытие происходило по разным ценам, то в этом случае здесь будет отображаться усредненная цена. Следующая секция настроек – это счет. В поле счет можно выбрать торговый счет для торговли. Объем – это количество торгуемых контрактов при открытии нового ордера. OCO ордера или One Cancel Other –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 сработают OCO опция и оба ордера выставятся автоматически по заданным ценам. Также здесь вы можете выбрать время действия ордеров. Выбор Day будет означать действие ордера до конца торговой сессии. А выбор опций GTC, то есть Good Till Cancelled, означает действие данной группы ордеров до отмены вручную. Следующая секция это защитные стратегии. В данной секции вы можете выбрать и настроить параметры защитных стратегий. Возможностям защитных стратегий, доступных в Атасе, мы посвятим отдельное видео, а сейчас перейдем к следующей секции, это переключатель торговли с графиком. Для торговли с графиком необходимо перевести переключатель торговля с графика в позицию ON. Сделать это можно кликнув один раз левой кнопкой мыши на переключателе либо нажав «Пробел» на клавиатуре. Данная клавиша настроена в платформе по умолчанию, но вы можете настроить ее по своему усмотрению. Как это делается, описано в видео, ссылку на которое вы найдете под данным видео. В платформе ATA существует два режима выставления ордеров. Эти режимы отвечают за логику определения типа ордера и его направления. Первый режим – автоопределение ордеров.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 К примеру, если вы хотите выставить лимитный ордер на покупку, вам следует нажать левой кнопкой мыши ниже текущей цены. Следует отметить, что если вы перетащите ваш ордер на покупку на цену Best Ask или выше, то сработает биржевой механизм сведения ордеров и данный лимитный ордер на покупку автоматически исполнится по цене Best Ask. Соответственно, при выставлении лимитного ордера на продажу, курсор должен находиться выше best ask если курсор мыши находится выше best ask при правом клике выставляется стоп ордер на покупку buy stop если курсор мыши находится ниже best bid то при клике правой кнопкой мыши выставляется стоп ордер на продажу sell stop теперь в настройках я поменяю режим выставления ордеров при втором режиме выставления ордеров левая кнопка мыши отвечает за совершение операции на покупку, а правая на продажу. В данном режиме для выставления типа ордера имеет значение положение мыши относительно текущей цены. Для выставления buy limit ордера положение мыши должно быть под ценой, а для выставления stop ордера на покупку над ценой. Обратная ситуация с ордерами на продажу. Над ценой нажатием правой кнопкой мыши выставится лимитный ордер на продажу, а под ценой – стоп ордер на продажу. Обратите внимание, отложенные ордера лимит и стоп также можно выставить через контекстное меню графика, кликнув правой клавишей мыши на нужной цене и выбрав соответствующую команду. Переключатель торговли с графика при этом должен быть в положении OFF, то есть выключен. В АТАС вы можете перемещать активный ордер на нужную вам цену. Для этого зажмите левую кнопку мыши на ярлык ордера и не отпуская кнопку, перетащите ордер в необходимое место. Для того, чтобы отменить ордер, либо закрыть позицию, вы можете воспользоваться крестиком на ярлыке ордера, либо соответствующей командой на панели инструментов. Также это можно сделать с помощью горячих клавиш. Ссылку на видеоинструкцию по настройке горячих клавиш вы найдете под данным видео. Теперь мы рассмотрим опцию, которая по умолчанию не отображается в Chart Trader, но добавить ее можно с помощью режима редактирования. Речь идет об опции Road или маршрут. С помощью данной опции вы можете выбрать маршрутизатор ECM, через который должен отправляться ордер. Обратите внимание, данная опция доступна только для торговли акциями на американском фондовом рынке. Для включения и отображения данной опции необходимо зайти в режим редактирования. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши в окне Chart Trader и выбираем режим редактирования. Теперь обратите внимание, что в режиме редактирования вы можете настроить внешний вид Chart Trader, размер, а также расположение кнопок. После активации режима выберите нужную кнопку модуля. Кликните по ней один раз левой кнопкой мыши для выделения, после чего откроется окно настроек. В открывшемся окне настройте кнопку по нужным вам параметрам, размеру, месту, расположению, настройте видимость и прочее. Также настроить кнопку по размерам и перетащить ее в нужное место на модуле можно с помощью мыши. Также, нажав правой кнопкой по окну Chart Trader, вы можете вызвать настройки. Панель настроек открывается в левой части графика. Здесь мы видим настройки, касающиеся торговли из платформы Atas. Более детальное рассмотрение настроек вы сможете увидеть в других наших видео или найти информацию в базе знаний. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш YouTube канал. А я прощаюсь с вами. До следующих видео.